Для изготовления уличного светильника необходимо стеклянная банка, неважно какой формы. Главное, чтобы крышка закрывалась герметично. И чтобы в банке помещался патрон вместе с лампочкой. Патрон можно использовать обычный Е27 или обычный Е14. Лампочки, соответственно, можно использовать с соколем Е14 и Е27. Гермовод или еще его называют герметичный кабельный ввод под диаметр проводника, который будет подходить к патрону. Так как лампы, герметич, э, так как лампы светодиодные, я взял провод э, 2х075. Вставляется гермовод и закручивается. Сверло по металлу диаметром, соответствующим диаметру термовода. У меня это 12 миллиметров. Два куска фанеры. Один большой, его не показываю, другой маленький. Так, чтобы он становился в крышку нашего светильника. Также понадобится струбцина и дрель. Просверливаю отверстие в крышке. Так как металл очень тонкий, нам надо зажать крышку между фанерой при помощи струбцины. При помощи трели просверливаю отверстие. Разобрал конструкцию и получилось отверстие под гермовод. Патрон к питающему проводу. Провод у меня ШВОП 2х075, в котором я зачистил изоляцию, сделал контактные петли, которые пролудил. Разбираем патрон. Получилось три части. В верхний колпачок продеваем провод. На сердцевине проверяем чтобы болты, которые держат контактные пластины, были хорошо затянуты. Надеваем на каждый болт петельки, соблюдая цветовую маркировку проводов. Синий ноль, подключаем к боковому контакту. А фазный провод – это коричневый, который подключаем к центральному контакту. Это обязательно. Согласно ПОЭ, пункт 6610. Гермовод вставляем в отверстие в крышке и аккуратно накручиваем на него пластиковую гаечку. Вставляем провод в гермовод. Накручиваем вторую гаечку. Таким образом герметизируются отверстия в крышке и надежно фиксируется провод. Гайки закручивайте аккуратно, без чрезмерных усилий. светодиодную лампу в патрон и одеваю банку на крышку или уже можно сказать, что вкручиваю плафон в корпус светильника сейчас проверим на работоспособность его Помните, если сильно закрутить лампочку, то поменять ее будет проблематично. Проверяем светильник на герметичность. Нам понадобится емкость с водой, УЗО и сам светильник. Опыт, пожалуйста, не повторяйте. Я нарушаю ПУИ пункт 6.1.15. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду светильник для осветительных приборов должно быть не более 12 вольт. У меня 220 вольт. И линия питания защищена УЗО. Включаю питание. И как вы видите, светильник работает. То есть IP56 или даже IP57. Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения. Я не рекомендую использовать светильники для бассейнов и фонтанов, для освещения промышленных объектов помещений, в которых температура выше 40 градусов Цельсия. Светильник предназначен для освещения придомовой территории или декоративного освещения частного двора. себестоимость светильника: банка у меня бесплатная, патрон Е27 или Е14 около 0,2 доллара, лампа 4 ватта светодиодная 1,6 доллара, термовод 0,1 доллара, сверло, струбцина и дрель у меня была. Итого 1,9 доллара. Как его установить на участке или в хозпостройках, расскажу в следующем видео.